Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня нас ждет интересная беседа накануне Нового года у всех стран, у всех семей, у всех компаний, в том числе есть свои традиции специфические. И вот для Unitsky String Technologies уже стала традицией под Новый год выпускать в эфир обращение, поздравление генерального конструктора, автора технологий Юницкого Анатолия Эдуардовича. И в этом году мы решили чуть разнообразить формат. И э, это обращение выпустить в, в форме интервью, дабы в нем э, задать Анатолию Эдуардовичу ряд вопросов из тех, которые следящие за проектом люди присылали нам в течение года. Здравствуйте, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Ну, в целом и в общем, хотелось бы начать с того, чтобы попросить вас ответить на вопрос такой, который, наверное, задает себе каждый человек накануне Нового года. А вот что в уходящем году было, на ваш взгляд, самым значительным, самым важным? Ну, уходящий год был одним из самых сложных для нас э, предыдущих лет, э, потому что продолжалась э, эпидемия, так, э, пандемия, продолжались локдауны, а мы... Э, Завязаны на поставщиков, наверное, в десятка стран. Во многих странах предприятия, которые поставляли нам, допустим, высокопрочную проволоку, там, у нас есть высокопрочная сталь, потом различные полимерные материалы, оборудование, в частности, для подвижного состава для наших юнимобилей. Да, там даже те же постоянные магниты для электродвигателей, которые мы сами изготавливаем, мотор-колеса, это у нас, собственное производство есть, да. Ну, это элемент, которые мы покупаем за рубежом. И многие предприятия из них даже закрылись. И поэтому пришлось искать новые предприятия, новых поставщиков. А Где-то поставка отложилась на год, на, даже на полтора. Так. Ну, в этом плане был сложный год. Ну, никому не было легко да, в этом году. Поэтому надо вот скидку на еще делать. То есть это фактически форс-мажорные обстоятельства. И мы э, в это время ну, не, не умерли, мы выжили, даже сильнее стали, крепче, в отличие от многих предприятий. Потому что мы, в общем-то, средний бизнес. Так многие предприятия среднего бизнеса закрылись. Просто закрылись. Мы нет. Да, мы немножко оптимизировали. Расстались с балластом, потому что значительная часть у нас денег уходит на оплату труда конструкторов, проектировщиков, дизайнеров и так далее. И поэтому корабль наш инжиниринг стал быстрее, как-то полегче и вперед ну, стал двигаться более быстро, потому что любой балласт, любые ракушки, которые налипли снаружи, они снижают... Эффективность движения вперед, да? поэтому есть и положительные моменты в этом, да. Поэтому ну, только вот в этом плане у нас были некие задержки и передвижение сроков. Я обещал, что в этом году у нас будут подписаны контракты, это обещание мы выполнили. Могу сказать, что мы подписали четыре контракта. Я не буду называть страны, я не буду говорить, с кем мы подписали. Ну, контракт – это, естественно, первые этапы подписания контрактов, потому что оно не есть, за них уже нам платят деньги, mm -hmm. так? А, Потому что первое, что надо сделать, это сделать надо а, бизнес-план и а, предпроектные исследования, физи-стадию сделать. А, почему это нужно? Ну, допустим, есть заказчик, его интересует там, городская трасса. Он сразу спрашивает, сколько стоит? Он говорит, как мы? Мы не знаем, сколько стоит. Как, не знаете? Я говорю, так вы спросите по любому другому вот предмету, сколько галстук стоит? вот ну, и и если там в долларах и пять долларов, может и 5 тысяч долларов стоит. Или автомобиль, если и 5 тысяч долларов, есть и 500 тысяч даже долларов, даже и 3 миллиона евро, если легковые автомобили, да, или самолет, или неважно что. Ничто не имеет м, однозначной стабильной цены, есть диапазон цен. И даже диапазон цен зависит от очень многих факторов. Дело в том, что мы же не сложные вещи делаем, мы делаем инфраструктурные проекты, где очень много составляющих. Ну, допустим, взять саму эстакаду. Это ключевая часть наших проектов. Ресострунная, неразрезная, у него нет теперь швов и статистически неопределимая конструкция, ну, если говорить языком сапромата, так? Ну, это разновидность эстакады. Но и стоимость зависит тоже от очень многих факторов. От высоты опор. Понятно, что если мы будем идти на высоте, допустим, 5-6 метров, и на высоте 20-25 метров, то опоры будут стоить в разы дороже на большей высоте. Причем зависимость от высоты квадратичная, линейная. Если мы опору увеличили в высоту, допустим, в 2 раза, то она стала дороже в 4 раза, а не в 2. Значит, мы должны же поделить, мы должны определить длину пролетов. Понятно, что одно дело идти там пролетом 50 метров, другое дело пролетом 500 метров. Мы должны знать э, пассажиропоток. Потому что без, причем перспективный пассажиропоток. Без пассажиропотока мы не знаем, сколько надо машин. Надо, э, выводить на линию. И ясно, что если большие будут пассажиропотоки, то единочные машины не справятся. Не зря же э, на, на железнодорожнике придумали поезда или там городские трамвайные линии, они в спарке идут, или там даже три, даже иногда 5 трамваев идут, да? Потому что там большие объемы перевозок. Если большой объем перевозок и большая, тяжелая будет машина, типа поезда, значит, мы увеличиваем нагрузку на путевую структуру. Мы же знаем, как мосты проектируют. Одно дело, допустим, там мост там, пешеходный, или другое дело, мост, где должны поехать танки, весом по 50-60 тонн, да? Но ну, очевидно, что этот мост -то будет дороже. Он должен быть прочнее, тяжелее и дороже. Поэтому ясно, что если поедет, допустим, одиночный юнибус весом 5-6 тонн или поедет поезд весом 50 тонн, ну, имеется в виду поезд собранный с автомобилей, то нагрузка увеличится на пролет в 10 раз. Угу. И поэтому фактически линейно надо увеличивать натяжение струн столько же раз, надо больше металла, больше нагрузка на анкерные опоры. Значит, они более мощные должны быть. Если поезд он длиннее, значит, станция, да, перрон станции должен быть длиннее, иначе поезд не сможет ну, стать у перона, и в него не войдут и не выйдут пассажиры, так? Значит, станции будет дороже и так далее. То есть, видите, вот даже поток как влияет на стоимость и эстакады, и станции, и так далее. Как высота опор? Ведь чем больше опоры, то выше надо и анкерные опоры делать, и выше станции надо делать. — Ну еще, наверное, рельеф влияет каким-то образом. Ну, — Нет, ну само собой. Так я говорю уже независимо от того, почему они выше. Это может потому, что в связи ее надо пересечь на более высоких опорах, да? Или рельеф местности там надо, да? Или, допустим, застройка низкоэтажная, надо над ней пройти. Ну, неважно, это надо определить в технико-экономическом обосновании. То есть очень много кстати, кстати, факторов получается. Очень много. И просто... нельзя сравнивать, получается, допустим, с, с обновлением автобусного парка? Да, ну, да нет, ну пример. вот абсолютно. Ведь автобусный парк, когда обновляют, они же не говорят, ой, надо перестроить сейчас улицы. А давайте им асфальт переложим, а давайте мы шире дорогу сделаем. И давайте еще вот на несколько полос пределам городских дорогах. Они же так не делают. А у нас завязано, все все связано. Это комплекс. Угу. Поменял одно, поменялось и другое. И это надо исследовать, это надо изучать. А, и потом даже вот, э, если городские взят, там, э, больше всего влияет на, на стоимость проекта количество станций. Откуда мы знаем, через километр там станция будет или через 5 километров станция? Или через 10? Ну понятно, что если будет через каждый километр станции или через 5 километров, то, наверное, станции будут в 5 раз больше, они будут в 5 раз дороже стоить. А ведь каждая станция стоит миллионы долларов. Ну, еще и станции отличаются в автобусах, там, собственно... Нет, так я вообще mm -hmm. я про проектирование, что мы не можем заранее знать, сколько там станций. Как мы можем сказать, сколько стоит километр? Так если на километрах будет одна станция и стоимостью 5 миллионов, вот тебе плюс 5 миллионов стоимости километра. А если будет 5, 5 километров одна станция, значит пять раз меньше будет, значит, миллион долларов на километр. Ну, вот те разницы уже, очень существенная разница. И одно дело подниматься на станцию, будет высотой 5 метров, где мы можем по лестнице подняться, или другое дело, 20 метров, надо дело ставить эскалаторы, надо ставить лифты, в том числе для инвалидов и так далее, в том числе грузовые, так, потому что что-то надо тоже возить, не только пассажиров. Здесь нет и не может быть никогда однозначного ответа, да? И поэтому, естественно, по 4 проектам мы сейчас по ряду уже из них сделали в физической стадии. То есть нам оплатили эти деньги, по ряду осуществляем это. Ну, это уже контракты, и мы объявим о них тогда, когда уже выйдем на стадию проектирования. <coughs> и к тому же у нас есть договорности с, с заказчиками, с, ну, с покупателями наших проектов, что они бы хотели сами объявить об этом, а не мы. Поэтому мы подписали договор о конфиденциально конфиденциальности, и я просто не, не имею права говорить. Кому мы делаем эти проекты? Ну, я могу сказать, что это в разных странах, это не в одной стране. Так, это есть в Азии, это есть в арабских странах, так, это есть, есть на Евразийском континенте. Так. Поэтому этот год тоже был для нас очень важным. Мы наконец-то вышли на вот, э, подписание контрактов и на э, начало оплаты работ. Хотя мы и раньше, и сейчас э, зарабатываем деньги. Зарабатываем деньги не только вот на струнных технологиях, но и у нас есть мощное производство. Поэтому уже давно получаем заказы э, со сторонних предприятий, с разных стран, кстати. Даже с оборонки, потому что у нас уникальный станочный парк. Ну, вот, кстати, и... мне кажется, об одном заказе можно уже рассказать. Сроки Индии вышли. Ну, наверное, полгода уже прошло. Да, мы в прошлом году получили заказ э, на электромобиль. А, в России не смогли, э, спроектировали, но не смогли сделать электромобиль. Я не буду называть, наверное, всякие компании и так далее. Но это то, что потом показывал президенту России, Путину, mm -hmm. эта машина, да. А, его сделал, спроектировал серьезный крупный автопроизводитель. А, mm -hmm. Они не могли его изготовить, да. И э, заказ разместили у нас из России, и оплатили естественно, заказы, это достаточно дорогостоящий заказ. И мы полностью сделали электромобиль. Мы сделали каркас, мы сделали облицовку, мы сделали а, накопитель энергии, это очень сложный узел. Если думать, ты думаешь, что там поставил какую-то батарейку или аккумулятор, нет, это один из это самых сложных частей электромобиля, mm -hmm. а, накопитель энергии, да, так называемый аккумулятор. Потом мы сделали сами мотор-колеса и двигатели, мы сами сделали так. Ну, фактически весь автомобиль мы сделали, да? И он сразу показал хорошие результаты. Сразу, там, и скоростные режимы, и плавность хода, ну, все как было спроектировано. То есть очень высокое качество мы это сделали. Ну, собственно, здесь же юнибусы, юникары – это же тоже электромобили. Это тоже электромобили, но только для струнных дороги, а здесь для асфальта. То есть опыт, ну, колоссальный Нет, колоссальный опыт и знания, и, и оборудование да. И поэтому, честно говоря, там удивились даже качеству. Они не ожидали, заказчик, что мы такого качества сделаем. И это как пример изделий, достаточно сложных, которые ну, мы изготавливаем угу. на сторону. их много, да? Я их понимаю. много, да, да. Их на миллионы долларов. Uh -huh. так. И, естественно, это помогает нам ну, финансировать э, ну, нашу технологию, то есть поддерживать коллектив, там, платить зарплату э, ну, и так далее. Ну и в том числе, я так понимаю, коллектив еще компетенции свои совершенствует таким безусловно, образом? Безусловно, И э, чтобы они не простаивали, потому что, если, допустим, нет заказов, прямых или локдауны, ну, и мы фактически ну, нечего делать, образно говоря, то эти заказы спасают от расхолаживания и от того, чтобы не распускать коллектив, а все-таки они работали вовсе как и положено. Да? Вот у нас э, достаточно крупное проектное управление, поэтому мы проектируем здания, сооружения. — И эти деньги, они возвращаются в зал. Нет, так естественно. — Естественно, ЗАО выступает исполнителем. — У которого главная функция все-таки — это создание трудного транспорта. — Да, но надо еще же финансировать коллектив. Мы же не можем только деньги инвесторов. Они что же не могут бесконечно финансировать. И в то же время, это кто знал два года назад, что будет то, что творится сегодня? Это же безумие. Но это безумие наступило. И мы в этом безумии не выжили, и более того, развиваемся, и совершенствуемся, и даже растем. И у нас и строительная компания, она тоже получает заказы сторонние и тоже. То есть все компании, входящие в группу компаний, они фактически получают еще стороннее финансирование за счет выполнения заказов, и эти заказы оплачиваются. Поэтому этот год тоже вот ознаменался вот такими достижениями. Так. Ну и потом одно из главных таких достижений – то, что мы э, наконец-то сертифицировали, как комплекс, э, наши струнной технологии. Если позволите, э, мы к этому вернемся. Я вот хотел все-таки вернуться к э, озвученным вами коммерческим проектам. Правильно я понимаю, что э, зал еже, ежегодно публикует аудит, так? и, mm -hmm. соответственно, в следующем году, в 2022, также будет опубликован аудит, и все интересующиеся они смогут увидеть вот эти средства, которые поступают от коммерческих в проектов? В принципе, да. Хотя не все средства поступают напрямую, учитывая, что мы находимся, ну, в Беларуси, все-таки санкции, там к нам не всегда адекватно. Относятся за рубежом. Во многих странах даже не знают, что есть такая страна Беларусь, Тем более не знают, где она находится. Да. Причем я даже то слышал, допустим, такой стране, как Швейцария, Они все удивлялись, а Беларусь, Беларусь. А, а, это, говорит, Россия, это, говорит, за Уралом, в Сибири. Я говорю, да нет, вы что, это же в центре Европы. Тут от нас знак центра Европы несколько километров. Мы в центре Европы находимся. говорю, Столица Минск. Минск. Говорит, первый раз слышу. Причем, говорит, не просто это говорил пограничник, а офицер вот, с высшим образованием человека, а не просто там какой-то, понимаете. Поэтому это тоже влияет. Не сюда мы напрямую это делаем, да. И в нашу группу компаний входит уже целый ряд компаний. Три компании у нас есть в Объемных Арабских Эмиратах, угу. так, где, ну, совсем как, ну, к ним другое отношение в мире. И там да, совсем другая налоговая политика у них, к примеру, да. Поэтому не все, допустим, заказы надо принимать на, на заострованные технологии, потому что э, тут надо платить большие написано, налоги на прибыль. Вывести деньги, допустим, заплатить инвесторам за рубеж практически это невозможно. И даже проблема сюда заведения денег. Вот, от одного заказчика они не, это, переводили там, небольшую сумму, в течение трех месяцев. Пять раз эти деньги возвращались. А, например, взять Эмираты там, ну, там нет налога на Ну, и вот, насколько мне известно, буквально недавно там открыта еще одна компания, у которой как раз и цель в том состоит, чтобы ну, осуществлять... Ну, нет, это планов было давно, да, маркетинг-компания, которая, собственно, должна Занимался маркетингом и продажами. То есть офис продаж, грубо говоря, ну, международный. Да, да, да. И это Дубай, это то место, ну, когда, со, куда со всего мира едут и бизнесмены, и, и члены правительства, там, и президенты страны и так далее, где могут они знакомиться с тестовыми трассами, сертификацией и прокатиться даже на нашем тропистском мини -каре. И это, я могу сказать, впечатляет. Я видел не раз, когда заходили так, с такой скепсисом, да, что тут, да, какая-то там, наверное, что-то из фанеры там слепили, что-то там <смех> трясется и так далее, там это все тоже непонятно что. Но когда они это видят, когда они говорят, как, это вот вы сделали. У них удивление, восхищение, качеством работы. Космонавт По даже не работает. Уровнем, да, но космонавт непростой простой был. Угу. Это был первый космонавт в Бразилии, не первый вообще, а бразильский космонавт, да? И он сейчас министр инноваций в Бразилии. Это не просто космонавт, он министр. И они были с правительственной делегацией, там человек 10 был из бразильцев, и там были, были другие министры, то есть члены правительства бразильского, да, и они были в восхищении, в том числе вот этот космонавт министр инноваций, и мы еще с ним пообщались по космической программе. Это тоже, кстати, когда мне говорят, а что вы отвлекаетесь там на космос какой-то и так далее. Так то, что космос, он тоже привлекает к нам инвесторы, заказчиков и так далее. Потому что у нас очень высоко планка поднята. И когда мы эту планку достигаем, то мы, естественно, все, то, что ниже, делаем тоже хорошо, и уровень высокий. Поэтому, если бы у меня тоже, как у конструктора, не было этой планки, uh -huh. я не думаю, что у универсов были такого качества. Допустим, с такой аэродинамикой и так далее, а, там, э, с такими системами. Потому что я понимаю, что там надо решать, и мы должны прийти, решив эти проблемы здесь. Причем качественно, потому что там нельзя допускать ошибки. — Ну, и с другой стороны, заказчик еще видит, что у компании есть перспектива. — Есть цель большая. — Очень да. большая цель, да. Ну, это не ЗАО на технология» разрабатывать Я так. создал другую компанию, и я ее лично финансирую. Это астронитженерная технология, да? Это она этим занимается, а не ЗАО «Стурная технологии. Но, тем не менее, у нас есть и публикации, есть сборники. Тоже даже наши сборники работ. Но ни каждой академии наук, например, может похвастаться так, таким качеством работ научных и таким качеством изданий. И когда я но вручил эти все книги от министра инноваций в Бразилии, он тоже был удивлен. И мы пообщались вот на эту тему. И я сказал, что давайте мы как-то найдем общие интересы в этих проектах, потому что Бразилия в той программе, которую мы делаем, в программе Ecommerce, должна сыграть ключевую роль. Потому что вообще, планетарный транспортное средства, эстакада и линейные города экваториальные должны пройти по экватору. И самая протяженная часть, да, часть, сухопутная, это по Бразилии как раз, экваториальная часть. Поэтому ну, Бразилия должна сыграть ключевую роль в этом проекте. Ну, да. это вообще одно из самых, наверное, крупных и значимых экваториальных государств Бразилии. Да, на сегодняшний да, день. Да. Но, если да, взять так, и на более да, мощные, на более развитые. И поэтому у нас вот еще вот такой контакт установился. И таких делегаций у нас было десятки вот, в входящем году. Я думаю, в следующем году вот еще больше. И здесь на руку нам сыграло то, что вот у нас там, и, ну, рядом идет экспо 2020, хотя оно ну, 2021 получилось да. Это я правильно сориентировался еще год назад, когда, я думал, мы выставим все в павильоне где-то там, в павильоне инноваций, там есть такой э, павильон, и более того, допустим, сделаем даже какую-то трассу демонстрационную, это, ну, когда мне сказали, бы сколько это будет стоить, но ну, если с трассы, так это не меньше 10 миллионов долларов. А потом, после завершения экспо надо все это сносить за свой счет, то зачем отказаться, естественно, от этого. и Ну, вот я недавно буквально там был, масштаб, конечно, там просто потрясающий. И э, особенно удивило, что одна из анкерных опор, одной из линий находится вот прямо напротив здания... Uh, вот центрального здания Парка инноваций uh, Университета Шарджи. А там вот. огромное здание, yeah. целый дворец. Ну, вот. И получается, со стороны дороги, анкерная опора, она даже ближе к дороге. Yeah, да. вот, Но ну, это вот... было согласовано. И yeah. когда мы обсуждали с шейхом Шарджи, это же он нам выделил землю. Ну, он же там ездит в университет. Это он с... построил университет, и он там его возглавляет. Да? Говорит, я хочу любоваться странным транспортом, я хочу ехать по дороге и любоваться им, это его слова. Поэтому можем сказать, что мы и завет вот, правителя Шаржи выполняем. То есть получается, вот возвращаясь как бы к тому, что в, в, в Дубае создана маркетинговая компания, что Дубай – это ну, одно из таких мест, которое имеет определенный международный статус, пользуется определенным авторитетом, и с точки зрения того, чтобы туда приходил клиент, оно более выигрышно смотрится. А в этой цепочке а, тогда вот компания Ницкий Стринг она какую роль выполняет и как это вообще выстроено? То есть приходит заказчик в дубайскую компанию, а дубайская компания дальше что Нет, делает? Так, а, за так, это инженерная компания, она должна проектировать, разрабатывать, а не платить дивиденды, не собирать и прибыль и так далее. Поэтому, естественно, не, таким образом надо выстраивать концепцию бизнеса. Поэтому в, в группе компаний сюда не входят э, э, инвестиционные компании, которые, фонды, надо путать, есть только те компании, которые занимаются проектированием, изготовлением, строительством, э, исследованием, наукой в области струнной технологии, но не привлечением инвестиций. Это, очень это вне это не вход в нашу группу компаний. То есть группа, когда в, в группу компаний Юницкого входят только те компании, которые занимаются наукой, разработкой, проектированием. проектированием да, да. совершенствованием. Uh -huh. Мы же уже же выходим на новое поколение, мы же сейчас уже доставили нас пятое поколение. Uh -huh. И фактически на рынок мы выйдем с пятым поколением, Не с тем, что у нас есть, а гораздо лучше все. А здесь мы отработали элементы и так далее. И поэтому мы уже, когда берем работу с мы говорим, что там будет уже лучше, чем то, что есть, и дешевле. Да? То есть uh -huh. мы Лучше, быстрее, качественнее и дешевле, а не дороже. У нас у меня такой критерий, такой подход. Да? Но в то же время заказчик может уже сейчас приехать сюда, Конечно, в Беларусь, нет. либо в Шаржу. Нет, так, у меня такой аргумент. Там несколько лет назад, мне говорили, когда показывал картинки, да, это же невозможно сделать. Мне все говорили, ты не соберешь конструкторов, не соберешь проектировочков, не даешь финансирования. Ты футуролог, это все сказки, ты никогда этого не сделаешь. Ну, не верили, но часто поверили, все работает. Несмотря на э, преследование, как, допустим, в Литве, там, несмотря на форс-мажоры, несмотря на сбои с финансированием, потому что мы так и не зафинансировали все же этапы. Ни один этап не был прифинансирован в полном объеме. Но мы сделали больше, чем в этих этапах было определено. Поэтому вот надо вот это все вместе, ну, весь комплекс учитывать. И это же мои обязательства перед инвесторами. Я а, говорю, что инвесторы мне поверили и нашим конструкторам-природчикам. Если мы обнажаемся и не так сделаем, вы уйдете. Я никуда не уйду. Я несу ответственность за все это, так? И поэтому делайте это как я говорю, а не как вы хотите или как вы думаете, да? В том числе, как потом выйти на серьезный бизнес, да, на серьезные доходы, на серьезные дивиденды. Поэтому создается, э, вот, ну, холдинг, э, группа компаний, которые вот эту функцию выполнят. И у каждой э, компании своя задача, своя часть этих функций. У инжинированной компании «Заосновные технологиях, как раз вот функция проектировать, да. Поэтому по любым проектам, которые мы будем делать, Заказ в э, вине проектной работы, деньги поступят за основные технологию, Но они поступят для того, чтобы оплатить содержание конструкторов, проектировщиков, там, офисы и так далее, производство. вот на этой функции, а не платить дивиденды. Дивиденды будут платить, оплачиваться другой компании, которая входит в группу компаний. Та, которая, собственно, будет заказывать, которая будет заниматься маркетингом, которая будет аккумулировать деньги, которые не заберут, не обложат налогами и с которой, откуда можно платить любую страну, любому инвестору без проблем, да? Поэтому вот и только вот в Эмиратах, ну, три компании, которые работают сейчас. Мы не обязательно, то есть говорим, как они работают, но они есть, они работают, они выполняют свою функцию. И когда надо будет, мы покажем, что они сделали, да? Поэтому не все видно в аудите за автоносиноги. На то, что происходит в группе компаний. Но, естественно, каждая компания тоже проходит аудит в той стране, в которой она есть. Ну, по крайней мере, ту часть, которая касается оплаты за проектные работы, ее будет видеть. Конечно, конечно. Слушайте, мне здесь кажется, здесь еще, если я не ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, два важных вывода здесь напрашиваются. Первое ⁇ это то, что не вся работа созданию струнного транспорта сводится к деятельности по созданию и продвижению струнного транспорта сводится к деятельности зала струнной технологии это первый вывод а второй вывод который напрашивается он о том что допустим выплата дивидендов которых так ждут э, инвесторы струнных технологий не струнных технологий как компании а струнных технологий как, как струнного технологии. транспорта да. а, то выплата дивидендов в общем-то не зависит от того когда а, и каким образом инжиниринговая компания выйдет на самоокупаемость нет, абсолютно абсолютно не, не зависит. За технологии могут убыточные быть, а и дивиденды будут платиться. За счет тех проектов, которые.. Конечно, да, да. Поэтому, естественно, мы не будем допускать, что она была убыточная, потому что надо же развиваться и работать. Независимо одно от другого. И даже, ну, просто говоря, конечно, этого не будет. Но даже если будут за технологии убыточные убыточным предприятиям, то не знает, что не надо платить дивиденды, потому что мы э, строим проекты, реализуем проекты по всему миру, есть компании, которые эти проекты продают, они за основные технологии, то, естественно, они должны платить дивиденды. За своей прибыли получить. Естественно, да. да, да. И поэтому надо быть там, где э, нет налогов на прибыль. Uh -huh. же, да? Там, где ты можешь легко освещать платежи без проблем, без согласования там, с банком или еще с кем-то там. Да? Не думаю, что сейчас так просто выплатить деньги сейчас. Нет, сейчас столько преград для этого. Да? Поэтому выбираем локации для создания вот, некоторых компаний, так, чтобы там было удобно работать. Mm -hmm. Чтобы это был не офшор, потому что к офшорам плохо относятся, а там, где, можно сказать, белый офшор, где ну, законодательство практически такое же, как в офшорах, но это не офшор. И вот такой стране, такой стране относится, например, Бъединенный Арабский Эмират. Mm -hmm. Да даже НДС там всего лишь 5% налог с все нет на, на налога на зарплату, нет налога на прибыль, вообще нет. Ну, таким образом они с точки зрения инвестиционной привлекательности очень конечно. выигрывают. Да, да. да, конечно. А все-таки проект по созданию струнного транспортного комплекса ⁇ это инвестиционный проект, в любом случае? Безусловно, потому что есть инвесторы. Их, надо о них помнить и любить, и лелеять так сказать, и выполнять свои обязательства по отношению к ним. Ну, и в любом случае, мы будем надеяться, что в следующем году мы уже сможем объявить о тех проектах, о которых да, вы сейчас Да, более сказали. того, мы можем и выйти даже на дивиденд. Я не могу зарекаться, ну, а не от меня зависит все. Я думаю, в этом году мы больше контрактов подпишем и более серьезных, да. Ну, вот то, что происходит в мире, оно отодвигает. Но если мы не можем даже, если страну, где мы вот работаем, закрывают, просто закрывают, то нельзя даже въехать, да, выехать. Да. То есть нельзя привести переговоры, нельзя посмотреть на местности, все это, да. нельзя встретиться в правительстве. Они не могут к нам выехать, чтобы переговорить, увидеть, что мы делаем. Да. Ну, как можно, какие контракты? Ну, а это зачастую их... они просто не хотят платить деньги, прежде чем они не увидят то, как работает а, транспортная Подожди, система. Подожди, а кто будет платить деньги, не увидев? Ты ну, купишь товар, не глядя? Наверное, да, Самый нет, простой, самый нет. дешевый товар. Что, только по картинке, что ли? также ну, так же никто не покупает. Даже автомобиль, который, извини, мне стоит там 20-30 тысяч долларов или там 50, ты приходишь и садишься, смотришь, либо смотришь у соседа, угу. или у кого-то, у друга, да. Такой же автомобиль. Ну, наш проект нельзя где-то посмотреть, только у нас. И только здесь можно прокатиться, понимаете? И неважно, здесь или в Эмиратах, но в Эмират, если страна закрыта, и туда же нельзя выехать. — Ну, я знаю, что вот то, что вы рассказываете, это прям случай из практики. В этом году из-за локдаунов у нас а, такие проблемы вот, а, именно и возникали, когда клиент не мог приехать просто, а это значит, что финальный вот этап Да, да, даже да, вот срывался. по одному из вот этих контрактов, они должны были перечислить там 3 миллиона долларов, но не смогли это сделать. Надеемся, что они до конца года смогут это сделать, но не факт. И вот как раз из-за вот это коронабесье и то, что локдаун и закрывает целые страны. Это по этой причине. Понятно. Ну, тут, значит, тогда, чтобы закруглить эту тему, я думаю, что можно обозначить, наверное, что вы имеете в виду, что те контракты, о которых сейчас идет речь, это, скажем так, первый этап коммерческой реализации контракта. Да. Первый, второй. И, да? да, и, ну, и есть уже то, что очень близко заключение контрактов, и опять же, эта работа, но ну, ведется уже много лет. Вот я даже могу привести пример с Дубая. Вообще соглашение с дубайским департаментом транспорта, ну, министерством транспорта, да, мы подписали еще в 2019 году. Они рассматривают нас как, э, нашу технологию, как э, сеть дорог в последнем мире, так называемо, в Дубае, который могут соединить э, разные районы города с метро. То, это что называется под... Skypot. Да? да, ну sky они назвали это Skypot, да. И наш наших машинка даже с нашего разрешения они написали это. Это же Дубайский департамент mm -hmm. транспорта сделал. Написал, все да. рендеры, все презентации. Да, где они там и шейх Дубая yeah. селфи делал своим наследникам и так mm -hmm. далее. Ну, это и есть в интернете, да? да. Так вот, мы подписали в 2019 году. Но это не знаешь, что мы сразу должны бежать и подписывать контракты. Это не так делается. Хотя они подписали соглашение с ними. Да? Содержание я не могу говорить, потому что там есть, там, есть раздел о конвенциальности. Так, но такое есть соглашение. Хорошо. А, то есть, понятно, что работа ведется, что есть какие-то первые существенные шаги, что вообще жизненный цикл проекта инфраструктурного такого масштаба, такой сложности, он очень долгий. Очень долгий. То есть, даже если вы говорите, три года просто на то, чтобы провести тендер. Не, да, не, не, не начать, провести, начать. А еще не объявили. Да, еще объявить. А только. а только объявить. Но они где-то весной хотят объявить. Но э, по некоторым проектам, которые, э, я так понимаю, тоже давно уже в проработке находятся, вот в этом году все-таки произошли существенные да, принципиальные да, сдвиги, да. и мы оказались на каком-то качественно новом уровне. Да. И вот второе событие, о котором, я так понимаю, вы начали говорить, это сертификация. Вот подробнее расскажите, пожалуйста, что собой представляла сертификация, и какое она значение имеет в контексте вообще развития? технологии? Просто. Я никогда не боялся сертификации. Это все остальные, они как-то напуганы этим словом. Это что-то страшное, как будто черт меня. Сертификация, это же... Вот самолеты по 10-20 лет сертифицируют. Ой, это же невозможно. Тоже меня пугали. Я говорю, что такое сертификация? Давайте разбираться. Это соответствует требованиям. Я инженер путей сообщения, я дорожник. Я занимаюсь струнными дорогами уже лет 50, если не больше. И я не знаю требований к транспорту, что ли. А три тем-то простые. Допустим, взять вот там салон. Дверь, в дверь ну, надо заходить так, чтобы ну, спокойно они а стукаться плечами. И даже инвалидная коляска должна заехать. Потому что, а как же? Люди с ограниченной возможностью тоже должны ездить на транспорт, Значит, дверь не должна быть уже, чем 800 миллиметров. Но мы делаем мет двадцать ширной дверь. Ну, наверное, мы этим, этому требованию соответствуем. Да? И Заходишь вот метро, я столько из головой я проем. Дверь это не проем низкий. Мет восемьдесят А мне меня рост выше. А у нас дверь 2,05. В Лондоне вроде там еще меньше метро. Ну, а наверное, там будем это да. этому требованию <laughs> соответствовать. Или, допустим, требованию. Я могу ехать и читать книгу или там газету. Значит, должна быть освещенность на пленном уровне а такое это количество люкс. Так что мы это требование не сделаем, не делаем лампочки, что ли, нужного, <laughs> мощности. Да? Или не, не должно быть горючих материалов, потому что кто-то может там или сигарету бросить, мало ли какого-то неадекватного человека, или там спичку бросить, и все загорится, что ли. Значит, должно быть негорючие материалы, определенная категория негорючести. Мы же это знаем, и потом материал берем те, которые отвечают этим требованиям. Там не должна рама сломаться под нагрузкой, когда там люди начнут прыгать или что-то еще, или зайдут больше, чем, чем положено. И поэтому запасы прочности должны быть. Так мы, естественно, закладываем раму более прочную. И более того, ее испытываем. Не должна э, там дверь э, стукаться, ну, закрывать, когда человек застрял. Там э, даже есть типа анекдота, но... Возможно, тут и правда какая-то есть, что там один из бывших членов правительства сталинской эпохи, я не помню, кто из них, э, который был, отвечал за э, метро. И когда вводили первую линию метро, Сталин увидел, как там работают створки дверей, говорит, ну, они вообще правильно работают? тут да тут правильно. Надо открыть, засунь голову. Ну, ты засунул тебя. Ой, он говорит, больно, он раз, больно, больно. Говорят, он до сих пор, его дух бегает по московскому метро и кричит, больно, больно, больно. Так? Вот в чем все дело. Да. Так вот, мы это не на проверяем на, на членах нашей команды или на мне. Да? Мы дали стенд специально сделать. Чтобы э, быть уверенным, что наши двери, вы это, допустим, 500 тысяч открываний закрываний без проблем. И миллион. Чтобы они прослужили десятки лет, не поломавшись чтобы они зажимали э, голову или руку, ну, голова шире, чем рука, да, определенным усилием, не больше, допустим, там, двух ньютон, там, 200 граммов, или там, 5 ньютон, 500 граммов. Это э, усилие регулируется. И поэтому мы тестируем, вставляем какой-то предмет и меряем усилие зажима. И здесь тварь открывается. Мы же не просто взяли это, и даже вот механизм открывания дверей мы сами спроектировали. Здесь. И двери наши тоже. Они взяли же дорожную или из метро или из самолета. Они не, нам не подходят. У нас случай. Поэтому заостренная диалогия вот эти вещи делает. Вот эти. Они дайте нам деньги, а мы там что-то будем делать. Как думают некоторые товарищи. Да? Ну, причем спроектировать двери, я же так понимаю, это довольно Нет, сложная задача. Есть, это тоже один из самых сложных узлов. Дверь с механизмом, в том числе вот с датчиками. С, да, это же надо а, понимать, какое усилие. Uh -huh. И надо понимать, что здесь есть предмет, и надо.. То, что она наверное, стала закрываться, вдруг человек забегает и не может зайти, потому что там это. И две должна понять, что надо остановиться, причем на пленном расстоянии, и не, и не придавить че, тот предмет. Неважно, человека, это же сумка или там, неважно, да? А потом раз, открыться. Так? Это очень сложный механизм. Да? И мы свой разработали механизм, и он стать надежнее, чем даже вот других транспортных средств. Вот и дверь вообще простая, там же человек открывает сам. Ну, в первых моделях э, струнного транспорта тоже было использовалась эта же система. Ну, Юнибайк, я, я, я, в частности. А, ну, Юнибайк, да. Ну, это такой туристический вариант, где действительно этого не надо, не надо было делать, так? а здесь дальше-то у нас общественный транспорт там как раз ну, ну, нужно, чтобы автоматикой ну, работал, да. Да. Поэтому вот эти… И не только эти, а другие механизмы отрабатываем, а испытываем, и у нас есть целый испытательный центр, где мы испытываем материалы на прочность. У нас много клеевых соединений, значит, и клеевые соединения определяем. У нас и применяются композиты, мы их тоже характерически определяем. И даже стали, которые, вот, допустим, там штрипсы, которые мы используем в частности для корпуса и для наборной головке рельса, у нас даже головка рельса она уникальна, и она тоже, кстати, запатентована, то мы берем образцы этих сталей и у себя, у себя проверяем их качество. Состав стали. А если там все микроэлементы и так далее, которые вот придают эти свойства, а действительно где такая прочность на разрыв. А единственное, это такая литопроводность или других людей, которые нам нужны. То есть это мы э, все сами э, в своей лаборатории, в, в, в своем испытательном центре это делаем, да? Поэтому мы целый комплекс сделали, и вот, в том числе испытаний, и вот этот комплекс, то, что мы испытали, мы переносим на продукт. А продукт не машина а комплекс транспортно инфраструктуры, да? И поэтому, зная вот, вот это все, я понимаю, что такое сертификация. Я понимаю, что такое, когда там не должно быть радиоизлучение большое. У нас же много электрообородания, в том числе мотор-колеса. А у кого-то есть, ну... — Кардиостимулятор. — да, кардиостимулятор. И если будет большое радиоизлучение, то он может просто отказать, и человек просто умрет. Поэтому, естественно, идет проверка на различных частотах, что радиоизлучение должно быть выше вот этого предела. Так мы это же знаем. И поэтому, когда проектируем, мы закладываем защиту определенную. И потом сами контролируем эти радиочастоты и так далее, да, мощность излучения. Мы понимаем, насколько. Важен шум, что он должен быть минимальным, транспорт должен быть малошумным, а то лучше бесшумным. Мы знаем, сколько децибел и так далее. У нас есть и оборудование, и мы тоже определяем это. Во-первых, при проектировании закладываем нужные характеристики, а потом еще проверяем экспериментально, сколько децибел в салоне, рядом с машиной, на расстоянии 10 метров и так далее. То есть это мы делаем до выхода на сертификацию. Мы знаем, какие у нас колеса, какой путь, мы знаем, какое сцепление колеса с рельсом. Поэтому мы знаем, какой тормозной путь. Там тоже одно из требований, там определенный тормозной путь должен быть. Да? Хотя это требования пришли от трамваев и автомобилей, нам это не надо, потому что у нас нет препятствий наверху. Но тем не менее, требования есть, мы их соблюдаем. Поэтому мы знаем все абсолютно требования, не только к машине, но и к эстакаде. Потому что к мостам тоже очень много требований. Там и долговечность должна быть соответствие там и устойчивость, и в том числе воздействие температур, а мы от минус 50 до минус 50, плюс 50, минус 50 мы в этом диапазоне проектируем. Даже и, до минус 60, если в, не, э, в специальном надо, исполнении, да? Да, дело в том, что там важна, важны не вот эти крайние значения, а разность. Там, где минус 60 бывает, там не бывает плюс 50 летом. Поэтому бывает там, ну плюс 30 может быть максимум, и то на Солнце, да. Поэтому можем 30, а там 70, mm -hmm. минус 70, вот 100 градусов, ну вот перепад 100. Mm -hmm. да? mm -hmm. А в Дубае, например, или в Амиратах, там вообще более комфортно. Там летом, ну, на Солнце максимум 60-65, мы это тоже проверяем. У нас стоят датчики, и мы знаем температуру рельса, там же надо среднюю температуру. Освещенная сторона, теневая сторона. И средняя температура. Потому что именно средняя температура испытывает рельс. И в нем возникает из-за этого напряженное состояние, из-за температуры. Да? Мы тоже это знаем. И более того, закладываем в проект те данные, которые мы взяли экспериментально. Потому что в справочниках этих данных нет. Кто же знает, какая температура будет у струнного рейса? Откуда? Никаких ну, справочников это нет. Да? Ну, я думаю, что справочники уже когда сейчас пишутся. Нет, так мы пишем справочники потом по стулной системе, естественно, как по новому виду транспорта. И поэтому вот эти все. Вещи, которые касаются не только машины, но и касаются э, путевой структуры, опор, энергообеспечения, связи, систем управления автоматизированных. Мы же эти требования все знаем, и поэтому закладываем. Да? И э, уже в готовый продукт, в комплекс. Потом уже этот комплекс сертифицируем. И такая сертификация была в этом году. Атюф – это известная компания, которая занимается подобными вещами. И они проверили на соответствие требования все составные элементы. И они что-то, все проверяли и машины, и эстакаду, и опоры, и станции, и даже диспетчерскую, там… Депо, хотя это не депо, громко сказано, там мастерские, нам депо-то не нужно, где там колесные пары стоят, паровозы да, там У нас это фактически гараж или мастерская, где там одна машина небольшая будет стоять, ее будут ремонтировать. У нас же там тоже в, в Эмиратах это есть, и здесь тоже есть. Это было проверено на соответствии требованиям, и потом выдан сертификат вот на технологию «Юскай», которая является комплексом. Ну, правильно ли я понимаю, что э, получение данного сертификата не означает, что вот с ним теперь мы можем прийти и вот точно такие же комплексы ставить в любой точке мира? И что в каждом случае сертификация будет осуществляться по тем же алгоритмам, которые вы описали, но э, как бы в отдельном порядке, в отдельно установленном? Ну, сертификация не всегда применима, хотя ее это слово пихает, сует куда только не нужно, да? Сертификация, на самом деле, это соответствие требованиям. Давайте я более по-русски mm -hmm. говорю да? Поэтому мы знаем требования в любой стране. Mm -hmm. Поэтому в любой стране мы можем построить адресный проект в соответствии с требованиями, существующими в этой стране. Поэтому мы пройдем так называемую сертификацию в этой стране. Не с помощью той бумажки, что мы получили, а просто по этой же процедуре пройдем. Mm -hmm. Мы ее прошли и знаем, как это делать. И почему ее опять же Тюф не пригласить туда? Они уже знакомы с нашей технологией, они уже ее проверяли, на доктора, по ним. У нас долгосрочное сотрудничество с ними. Мы заключили договор сотрудничества, и поэтому в любой стране мы можем через них опять же получить так называемую сертификацию в соответствии с требованиями. На самом деле получается, что год был просто ну, поразительно продуктивный. Да, Это... несмотря на все трудности, проблемы и так далее. Я же в этом году и коронавирусом тоже переболел. Но я, собственно, когда болел, я работал. Я, ну, не, не там, я здесь находился, но я полноценно работал. Я и не плюс. лежал там где-то <сих> больной. Нет. И поэтому для меня этот год был, наверное, одним из самых продуктивных. Лично для меня. И а, плюс же еще продолжалась стройка. И здесь, на территории Стройка Белоруси, идет. И Хотя она комбинат. такая не белотекущая, вот в силу этих причин. Но она идет, безусловно. Идет и. Несмотря на вялой текущий режим, она достаточно активна, потому что я же могу сравнивать с другими. Вот даже смотрите. <клёх> ну, по той информации, которая у меня есть, я не знаю, вот она не совсем точно, но у меня есть такая информация, что на создание Юмобиля было затрачено 300 миллионов долларов. Так? Это не буду называть кто, это российская олигархия и так далее. Ну, все и, Там, и так знают. Ну, <клёх> тем не, <клёх> менее, тем не <клёх> менее, да. Было сделано 5 машин, всего лишь одну из них подарили Жирновскому, там что-то показали Путину, еще кому-то там, да. Ну, всего пять экземпляров было, так, и сделано. Потом все это обанкротилось, и ä, производство не них было там, простейшее в бывшем типографском цехе, там была типография, да. И когда ä, мы пришли, я пришел в Минск, узнал об этом, что это было не банкрот. И мы купили это здание, которое было, уже там не было никакого оборудования. Это просто был цех, без ничего, пустой. Да? И э, конструкторы, которые остались, не у дел. Ну, не всех, но где-то половину мы взяли к себе на работу. И мы, вложив и здесь, и в Эмиратах, ну, грубая оценка, потому что точно тут никто не может сказать, даже я. Где-то 200 миллионов долларов, там, значит, 300 миллионов и 5 машин, одинаковые. Да? Мы сделали, спроектировали, изготовили, испытали, причем на разных режимах, мы 12 моделей, моделей, не машин, машин у нас больше, потому что некоторые модели по несколько машин. Совершенно разных машин. Грузовых, пассажирских, городских, высокоскоростных, легких, тяжелых. Так, сейчас на стапелях еще пять машин. В том числе Лемирада, то среди них это есть еще пятого поколения. Это в те же 200 миллионов долларов. Мы построили, А, во-первых, ну вот это здание купили, ну как и у них было, мы же его вот тоже за него заплатили. Кроме этого здания, у нас еще куча зданий появилась, в том числе офисное здание, где где-то где 12 тысяч квадратных метров, 9 здание огромное. Это же наша собственность, мы тоже за нее заплатили. И потом еще десятки других зданий и сооружений в нашей собственности. Ну собственности я имею в виду ЖТА и в том числе ну, инвесторов, да? Это все входит в те же 200 миллионов долларов. У нас в собственности здесь 36 гектаров земли. 28 гектаров земли, в аренде правда, в Шаржи, построено здесь 5 тестовых трасс, построена одна тестовая трасса там, в Шаржи, и строится еще раз, два, три, четыре, пять, пять трасс еще, в те же 200 миллионов долларов все это входит. У нас работает порядка тысяч инженеров в группе компаний электронных технологий. Вот, ну, ЮСКА или ЮСТИ, и мы же платим годы, годы и годы зарплату. А там работал человек 50, наверное, не больше. Ну, они же только делали, а не инфраструктурный проект, да? Сюда же тоже деньги тратятся, естественно, да? И мы еще делаем многие сопутствующие работы, которые потом дадут нам дивиденды. Ну, даже будем вот этот здание построено, да, потом... по Такому же принципу, только это еще больше, построено в Эмиратах. И сейчас у нас будут заказы наверняка там, на такие деревянные дома. Потому что все, все хотят жить в таком доме. Это просто вот, произволил фурор там. Ну, у ни у кого нет опыта реализации. Они, они даже... Ну, приходят там шей какой-то, говорит, а что, дерево, что ли? Так не может быть, как? Оно же горит. И дерево нельзя дома строить. Но, говорит, как здесь дышится? Как здесь хорошо? Я хочу иметь такой дом. Знаешь, да. Там действительно... Когда... Индусы строили, но ну, они как на стройке, обед они легли там, <смех> на песок, там же тепло или на бетон, и спали в обед. А потом, когда стали, стены возвели, они уже поняли, что лучше там спать, там даже без кондиционера комфортные условия, даже в жару, там другой микроклимат в этом в здании, да, мы же и эти вещи делаем. А сколько мы опор поставили за эти деньги? В опоры не ставили. То только в санта барбаре там 20 опор. А так вообще, наверное, если взять и здесь, и в Эмиратах, больше 100 опор. А, а каждый опор – это целое сооружение. А посмотрите, станция двухэтажная, где музей для скоростного и для городского транспорта. И там еще и музей сделан, да? А посмотрите, лабораторный корпус с самым современным оборудованием. И сюда же входит, там у них были в видеомобиле какие-то там примитивные станочки, а у нас сейчас такой парк станков, пятикоординатных, самых последних моделей, японские станки, у да, которых нет ни ну, одного, вот такого набора станков нет ни одного ну, одном предприятии Беларуси, в том числе военки. Они у нас. Поэтому, когда я говорю, вот, там недофинансируют и так далее, то, ну, это не плащ, там, Ярослав или я не знаю чей, да. Я просто сожалею, что мы могли еще больше сделать, если было финансирование. Но за даже деньги, которые было вот, недофинансирование, да, мы столько сделали, что другие просто не способны даже не то, что это сделать, понять, что, как вы могли это сделать, мы вам не верим. Ну, это же, ну, вы, вы знаете, как это вот приезжает, говорит, душой, да это вы все сами сделаете. Ну, ну и с другой стороны, когда задают вопросы, вот, а почему вот компания существует уже там, пять лет, да, и нету коммерческих проектов, то, в принципе, мне кажется, здесь просто нет понимания того, что пять э, лет — это очень короткий срок для того, чтобы создать продукт и прийти к тому этапу, на котором мы сейчас находимся, когда у нас уже появляются первые коммерческие проекты. Ну, там понятно, я там сам сроки называл, но я э, называл сроки пневмиссичные, а не пессимистичные, это естественно, да, исходя из того, что у нас будет э, поддержка государства, что у нас будет э, плановое финансирование поэтапно, да, что не будет никаких там форс-мажоров, локдаунов там, я не знаю, пандемии и так далее, ведь э, в этом сценарии также, Но когда начали происходить события, даже вот Литва, они же на два-три года отбросили назад. Если бы в этом произошло, мы уже давно бы там построили бы и, кстати, это уменьшило, не финансируем, потому что скандал отразился на нашей репутации. Хотя мы здесь ни при чем. Uh -huh. По моим прикидкам, мы потеряли порядка 100 миллионов евро только на этом. Только два-три года. Так тогда мы, наверное, планы бы реализовали. Но это же неизвестно было вначале. И несмотря на все это, посмотрите, да, как мы, да. Если сравнить с другими инфраструктурными проектами, мы ну, даже э, возьмем, э, я часто привожу пример, снова его приведу. Давайте сравним с поездами на магнитной подушке. По сложности это примерно одно и то же. Почему? Потому что и там инфраструктурный проект, и там инфраструктурный проект. Так? И там транспорт, и там транспорт. Так вот, поездами на магнитной подушке занялись в Германии еще в 30-е годы прошлого века. Когда был получен пакет на магнитную подушку, и Сименс занеслась этим и начали работать. Потом была война, э, все это работы остановились, а потом, после войны, снова возобновились. Была постоянно то тестовая трасса, всего одна, а насколько сколько тестовая трасса? Причем была построена только одна модель подвижного состава, а у нас сколько моделей сделано, так? Потом они, естественно, прошли сертификацию, и э, э, еди была единственная продажа. Это в Китай, Шанхай аэропорт, и там построена трасса 30 км длиной. Которая, естественно, не купила все вложения, потому что за эти годы было вложено 6,5 миллиарда евро. А годы эти не 5 лет, а 50 лет. Слышите. А что они так долго 50 лет делали? И почему 70 где 200 тысяч или там 300 тысяч человек работает? государство в государстве. И мы стартап, который многие в микроскоп не видят. Говорят, а их там вообще там нет. Там какие-то, я не знаю, пенсионеры работают, там по 500 долларов и что-то лепит из фанеры там. А в Юнибус поставили вон движок от кофемолки и колесики от тележки в магазине. Говорит, что ты, это, это машина? А наши машины не проще поезда на моих подушках. Они такой же имеют сложность, потому что тоже транспорт, и там транспорт. — Ну, и это совершенно уникальная Уникально, инженерная да. задача. Ну, — они тоже уникальное дело. они же до этого тоже… — Конечно, ну, я да, же да, говорю, да. что сопоставим, потому что так, и то, и другое уникальная да. инженерная задача. — В одной и той же отрасли. — Да, в одной и той и, то, и там, и там эстакада, кстати. Да. Потом там, и там надо было делать инфраструктуру, и так далее, и так далее. Но я могу сказать, что мы, как инженеры, более грамотны мне казались. У меня тоже варианты были делать магнитную подушку. Я давно это оценил чуть ли ничего не студентам, что это тупиковое направление. Хотя все говорят, давай побежали туда, там, наше светлое будущее. Почему? Потому что в зазоре теряется очень много энергии. Зазор нельзя делать большим, потому что вообще КПД, будет система, очень маленький. Мы, как инженеры, оказались умнее и талантливее. И еще, бог знает когда, наверное, 50 лет назад, там, в еще годы, я же тоже думал каким транспорт должен быть в будущем. И тогда как раз было вот ну, упор, и все думали, что вот будущее за магнитной подушкой, за поездами на магнитной подушке. Я тоже это анализировал и понял, еще в студенческие годы, что это тупиковое направление. Потому что в транспорте главное не то, как ты относительно полотна себя зафиксируешь. Колесами, воздушной подушкой там, или магнитной подушкой. Главное аэродинамика. Потому что мы живем в атмосфере, мы не на Луне, где вакуум, и при больших скоростях, там 300 которые выше, основные потери в аэродинамике. А как ты относить на полотна, это уже не важно, это второстепенно, надо сделать хорошую аэродинамику. Так вот магнитная подушка убила всю аэродинамику, потому что там появилась юбка, паразитная, да, которая зашла под балку. Которая дала маленький зазор, потому что нельзя большой зазора, значит, там вообще вот такие потери в магнитном поле, в зазоре это теряется. Но оно выглядит даже так, что понятно, что там аэродинамика не очень высокая. Да, так там они сделали по эффективности хуже, чем самолет. Угу. Так в чем же будущее? В том, что оно менее эффективно, чем самолет. При меньших скоростях, чем у самолета. Так я это понял, как инженер, давно и не пошел по этому пути. А мой анализ показал, что самый эффективный, до скорости там, до полутора тысяч километров в час, так я давно-давно этот анализ сделал. Стальное колесо, нет пневмашины. Потом в Бугатике там где же пневмашина и низкая посадка, и идет плохо, ну, неравномерная... А воздухом при движении, и там снизу уплотнение получается, завихрение, и сзади выходит там турбулентность и возникает большое сопротивление, вообще при больших скоростях автомобиль может перевернуться, да? Потом ставит антикрыло. Uh -huh. Поэтому в «Бугатте» очень плохая динамика на самом деле. CX это коэффициент турбулетное сопротивление, 0,42 с антикрылом, да? А в нашего «Юнибуса», который мы продували, 0,06. Всем разлучим. Так естественно, у них в Бугате, где два человека едет, и скорость 430 км в час, не 500, 430, полторы тысячи лошадиных сил мощность двигателя. А чтобы было 500 км в час, для Бугатти нужен двигатель 3000 лошадиных сил, чтобы вести двоих человек, да? Я это давно понял, и поэтому я сделал э, уникальную динамику. Продут э, это десятки раз э, мы в Питере продавали на Рубине. У них хорошая ардионамическая труба, и запатентована, поэтому я могу говорить об этом, да? И это лучшая динамика в мире. Но это же мы сделали не немцы, ну не Сименс. И не они, за 50 лет, что важно. Не за 50. И, и не за 50 лет. И, а, и они, допустим, вот эти инженерные ошибки, то есть по оптимизации, я не говорю, что они глупые. Нет. Оптимизация это не ум, это не нечто другое. Понимаете, это другое нечто. Надо уметь вот, комплексно мыслить, системно мыслить, да, и уже так складывать систему, чтобы она была синергия. Там у них, наоборот, один элемент ухудшал другой, тот ухудшал третий тогда, и так далее, там обратный процесс произошел, да. И более того, за то, что они такую систему сделали, они допустили аварию. Да. И погибло два туристов. Страшная авария. Да, авария. А, а там а, причина простая, потому что зазор маленький. А если снег выпадет, а если там лужа будет, и замерзнет вода на балки на это, это лед будет, или веточка упадет, это даже зазор маленький, это же авария будет, все погибнут. Так они сделали чистящую машину, которая чистит балку, полотно каждый день, да. И я не понимаю, как можно было такую систему управления сделать, когда однопутная трасса, одна и та же компания. С одной стороны, поезд посадили туристов. И сказали, вы сейчас поедете по этой замечательной дороге, будете любоваться э, природой с этой птичьего полета. А с другой стороны, поехала машина, которая чистит полотно. И как эта система управления не, не поняла, что они едут навстречу друг друга по однопутке. И они столкнулись на скорости, по-моему, 170 км в час. Все погибли. У нас такого быть не может, потому что у нас не надо чистить полотно. Тем более навстречу пускать. Зачем? Она самоочищаема. Потому что стальное колесо, не боится льда. Я-то еще в озерах убедился и даже пари выиграл. Ящик коньяка, правда, это, там были спирт ион, они мне почему-то его не поставили, да? Или не доставили там с Нью-Йорка. Да, потому что когда, а, а там же трасса, она наклонная, и наклон 1,10. Кстати, и максимальный уклон 1,9. То есть это больше, чем максимально допустимо на, на, на для трамвая. И мы зимой наморозили на рельсы, там рельсы были трубы стальные, лед. Ну, поливали водой и намораживали. Ну, сантиметров пять. льда наморозили, а там еще снег выпал, там шапка льда а снега еще. Вот, вот, вот рельсы, а там вот лед, а потом шапка снега. И первый раз машина стоит здесь Собрались эксперты, они приехали, я решил подниматься. Я первый раз, я тоже, ну я был уверен, что все будет хорошо, но я не знал. Mm -hmm. Это было первое испытание такое. И они говорят, да не поедет. Я говорю, слушайте, а давайте пари заключим, Хотя для меня это было первое испытание. Но я понимал, что произойдет. Колесо, сталь по стали, дает напряжение больше тысячи килограмм на квадратный сантиметр. Лед не выдерживает. Поэтому первое же колесо раздавливает лед. До касания сталь по стали, и лед улетает. Поэтому эти эксперты убегали, боялись, что там кусок леда по башке достать. Они убегали и так далее. Ну и что-то снимали еще, естественно. А почему это в этом транспорте, где автомобильном, это не происходит? Потому что в машине давление, ну, максимум 5 атмосфер, максимум. Значит, давление на лед максимум 5 килограмм на квадратный сантиметр. Mm -hmm. А лед такое напряжение вы, выдерживает. Более того, снег уплотняется, превращается в лед. А резина по льду — это как конек. не знаю, если кто-то ходил. <с> это как на коньки, фактически, если... То есть там нет трения вообще. — Я думаю, что многие да. ходили. Подошвы обычно делаются из резины, а да, отсутствует... каждую зиму... — Ноги ломают yeah. и так далее, да. Поэтому в резине это не стоит ходить, да. И поэтому, естественно, даже небольшой бугорок — автомобиль съезжает. И сколько аварий из -за этого происходит, да. У нас этого не будет. Потому что инженер правильно все спроектировал. Вы вот говорили, мне вот, показалось, что во многом вот Siemens, они очень сложную многокомпонентную систему создали. И, вероятно, это был один из факторов, приведший вот к этой жуткой катастрофе. В трудном транспорте же наоборот, насколько я понимаю, принцип к тому сводится, чтобы сократить количество элементов. Нет, это не так. Нет, один из моих критериев. Минимализм, то есть. Да. Ты, ты об этом. Эстетичный конструктивный минимализм, то есть я на первое место составлю все-таки эстетику, но на инженерная эстетика. То, что, о чем говорил Тополев, что красивый самолет хорошо летает, а хороший самолет красив, а не тот, который разукрашен дизайнером. Да? Поэтому вот инженерный вот эстетичный конструктивный минимализм. Да? Поэтому, естественно, минимум, так это есть, Понимаешь, когда ты, там, скульптор делает, там, статую из гранита, он же отсекает лишнее. Да. Так надо уметь отсечь лишнее, не повредив то, что там внутри потом будет. А там можно отсечь и, и будущее ухо, и нос там, и еще, еще руку. Yeah. Да, то есть надо это же уметь делать. Так это и есть оптимизация. Yeah, уметь убрать лишнее и найти синергию. Yeah. Это непросто. И, и я уверен, что они не делали, допустим, в а, вот тот анализ, который я сделал студентам еще. Потому что мы отличаемся, наше мышление отличается от их мышлений. Даже то, что у нас огромная страна, у нас этот космизм есть, вот это вот, понимаете, если бы я жил в маленькой стране какой-нибудь там, я не знаю, Швейцарии, да какие бы это мысли о космосе были, Об о чем вы говорите? Я бы никогда этого не нашел, естественный транспорт я ничего не, не придумал бы. Я думал, как там, Часовую мастерскую часы, открыть часы, да. или банковское какое-то дело, потому что все тут вокруг на этом зарабатывают, да? а не об этом, да, думал бы. Поэтому и воспитан так, и получил образование соответствующим образом. да. Мне вот тут вспомнился просто вот эпизод, недавно буквально произошедший, когда речь зашла о том, что необходимо сделать некое приспособление для диагностики путевой структуры. И, собственно, вы мгновенно отреагировали тогда, сказав, зачем вы это делаете, ребята. У вас же по путевой структуре движется транспортное средство. Пускай оно едет и значит, снимает показатели. Собственно. Ну, конечно, так это и это с самого начала и планировалось, и говорилось, но, тем не менее, конструктор это забывает. Он хочет что-то свое придумать, как будто на балдашник никому не нужный. Который потом еще создат товари, как это чистящая машина. Просто путь должен быть чистым, да. ничего должно быть лишнего, только те машины, которые ездят. Все. Ну и, наверное, за счет оптимизации, собственно, и происходит то, что происходит, когда за пять лет в принципе сделано, но ну, невидимое. Там обычно цикл разработки об обы обыкновенного автомобиля он не меньше двух лет составляет. Да. Здесь э, за пять лет мы, получается, проделали путь. Ну от... о, я. Ну, я советский инженер, так скажем, я стал ну, получать инженерные знания еще до того, как были компьютеры, эти все iPod, там, я не знаю, iPhone и все прочее. Тогда, когда были счеты, только еще даже калькуляторов-то не было, да. в те времена. Логарифмической линейкой пользовался, да. Я использую карандаш и бумагу. И у меня есть рабочая аттетат больше ста листов которые я, ну, А4, я вот этими схемами, чертежами я разрисовывал с двух сторон где-то в течение полугода. Поэтому за эти годы я, ну, больше 20, наверное, таких тетрадок заполнил схемами, чертежами, расчетами. Причем из них пошла в жизнь только, может, 10 десятая часть или двадцатая часть. Потому что там идет оптимизация тоже. Потому что ты, вот я начертил, пошла мысль дальше, и вижу, что здесь есть недостаток в этом элементе. Я не перечечиваю этот, я чуть-чуть другой четеж, Существует ни недостаток этот, да. И появляется еще что-то, какой-то недостаток или это, да. И э, появляется видение, как улучшить, начать чуть-чуть новый четеж. И так вот происходит оптимизация. А не так сел и нарисовал? Нет, она потапно идет, да. Она не может быть мгновенной, это не то, что вот осенило, и ты, мой гений, я... Да нет, это каждодневный огромный труд. И в 2 часа ночи, и в три часа ночи, может быть, и в 5 утра. И когда ты начал это, что-то делать, я начал, да, то я должен закончить, а не лечь спать, а потом забыть, что я там делал, да. Иногда просыпаясь в 5 утра, сажусь сразу читать. Потому что проснулся с мыслью, как улучшить да как эти решения, либо отказаться, потому что есть другое решение. Оно диаметрально да, противоположное. И приходится говорить, ребята, мы вообще прекращаем эту работу как неперспективную. Как? Мы столько там туда потратили. ну и что? Потому что вы тогда законсервируете отсталость. Да, мы сэкономим там 500 тысяч долларов, допустим, потраченные на ваши зарплаты и так далее. Но потом делаем систему, которая за сто лет даст убыток 100 миллиардов долларов или не даст дохода 100 миллиардов долларов, а может триллион. Так что важнее, вот это ваш, ваш труд или та недополученная выгода для человечества, потом мы прекращаем, делаем нового поколения. Я делал это не раз. Угу. Не раз, да? И даже вот эти вот трассы, которые за локдаун так далее ну, остановились, работа, я стал их совершенствовать, и мы там построим совсем не то, что планировалось. Абсолютно, даже близко не похоже на то, что. Так, слава богу, локдауну мы не стали вбухивать деньги в то, что ну, менее перспективно. Ну и правильно ли я понимаю, что вот, исходя из того, что вы сказали, можно как бы заключить о том, что... Именно то, что в 2021 году начались первые коммерческие проекты, это во многом а, оказывается положительным для компании, потому что гораздо меньше рисков на выходе с этими проектами получается. Конечно. Потому что те пять лет, которые были потрачены на развитие а, технологии, они позволили выйти с гораздо более продуманными, более эффективными и надежными решениями. Так ли это? Так, естественно. Но да, да, да, история любой компании. А что, Стив Джобс стал сразу Стив Джобсом? Ты его знал там? в 80 м году, или там, даже в 90 м году. А это, между прочим, они, по-моему, в 78 году. И, да, ну, где-то так. Ну, это уже им было ли, лет 12 компаний, меньше, чем нам. Угу. Так мы сейчас да, громче звучим в мире, чем они, допустим, там, через 5 лет после создания, да. Ни одна компания мгновенно не, не, не взлетает. Не, такого не было никогда. Это можно только обойти технологии Купил там компьютер, еще взял там 10 человек, дал им ноутбуки, и они там все то раз сочинили. Не надо ничего строить, не надо железа какое-то, не нужны заводы, фабрики. А нам нужны циферки. Ну грамотно сложилось эти циферки, да? получил какую-то программу уникальную. И смотришь, купили стартап за миллиард долларов. Это там бывает. А ты иди в самолетостроение так сделай. – Невозможно. – Иди. Так вот, А-380 12 лет проектировали. – Один самолет все Да. 12 ну. лет. И потрачено было 20 миллиардов евро, чтобы это понимать. И поэтому 12 лет – это не самый большой срок для таких вот и сложных изделий. Не самый большой срок. И по 20, по 30 лет есть. Так? А мы делаем комплекс, это еще увеличивает сложность. И у нас нет тех миллиардов, которые дают государство вот на другие программы. У нас нет таких, да? Их никто не демонизирует, не преследует, как нас. Не оскоблят в прессе, не вешают там, я не знаю, грязь всякую, да. А нам же в этих условиях приходится работать. Ну Я так понимаю, что в связи с этим отчасти мы не называем конкретно тех проектов, по которым… Да, а, потому что я знаю, сколько туда придет писем, и, и мы закончим тем, что просто проекты откажутся от них. И у нас тоже такие были примеры, когда по несторожности мы назвали их. Зачем? Зачем эти риски? Yeah. По, это понятно абсолютно. Здесь речь идет о защите бизнеса и о защите интересов инвесторов. Поэтому и Ребредин был сделан по этой причине, потому что SkyWay — это термин я-то придумал. Но он как? Он был известен. SkyWay — это, вообще-то, эстакада. — Ну, если дословно переводить, то... — Да, да ну... Языке. Так это эстакада, ну, мост. Угу. Так, извините, мы строим эстакаду. Тем более Sky — это часть моей фамилии, Юни-Скай, да? Угу. Я-то придумал как технологию, и стал говорить об этом, и первой компании создавал именно как технологический, используя слово SkyWay, не как инвестиционный. Но этот же термин инвестиционные фонды стали использовать как бренд для привлечения инвестиций, не как технологический, а как инвестиционный бренд. Из-за этого его демонизировали, а это не тот SkyWay, что я придумал, это другой термин на самом деле, но он совпал. Ну, это как есть Анатолий, и есть Анатолий, да, и да, еще Анатолий. А, да, да, и, да, и, да. И, и Ну, это сказать, не значит, что они же, все да, они, они и те, одни и те же, да. И поэтому их стали обвинять не нас, не технологии, что они там пирамида финансовая, что они там что-то не так работают. Хотя это тоже все ложное. Никакой там пирамиды, на самом деле, нет. Ну, конечно. Да, никого они не обманывают. Но, тем не менее, это наши противники, там, их много, недобжелатели там и так далее. Они это использовали, чтобы пошлить это все, даже стали писать статьи в Википедии и так далее. И этот термин стал токсичным не для инвесторов, а для заказчика, потому что он стал видеть связь между тем, что мы делаем, и я делаю как инженер, и между теми, что тем, что делают. Вот э, инвестиционный фонд использовал крауд вестинг и вот эту вот там, систему повлечения инвестиций. Так это абсолютно разные вещи. И поскольку произошло смешение понятий, мы уж, я решил уйти от этого термина. И, Мы его сейчас не используем, а инвестиционные фоны — их право, как хотят, это, это <coughs> не входит в нашу группу компаний. — Но, тем не менее, мы не вычеркиваем это из истории, историю не переписываем. — Нет, так историю я не... Я Конечно. ношу значок СВ, я не хожу вперед пятками. — Ну, это типа, как сейчас призывают там все памятники Ленину снести, потому что сменился строй, и, ну, и ну, что? Да. — Ну да, зачем? — СВ, опять же, это знак мной придуман, это аббревиатура и других еще понятий, Sky Spaceway. Space Way, это же комплексные технологии, которые я же придумал. Да. Поэтому для меня, СВ, это не только Skyway, а еще более значимые мои же программы, Space Way, это более значимую программу. Вынесение индустрии в космос. Ну вот, коснулись ребрендинга, Анатолий Ильич, здесь вы сказали по ребрендингу головной инжиниринговой компании Unitsky String Technologies. А, кому интересно, могут почитать а, пресс-релиз, у нас был опубликован на сайте и в, в, в СМИ. В этом году еще появилось а, что, нечто новое, Появился, появилась формулировка «инженер нового мира», «Юницкий инженер нового мира». Вот что это такое? Вот в, в, в, вкратце, если вы поясните, будем... Ну, там да, еще в бренде моя босая нога. Я люблю ходить босиком. Во-первых, это полезно. Об этом можно много говорить. Почему это полезно? Но это и говорит еще о другом. Я не боюсь мира, в котором я живу. Мне говорят, как? Там же стекло может попасть. Но я говорю, ну, что? Ну, ну, порежусь. И что? Ну, заживет ранг. Ой, там же какая-нибудь зараза укусит, там, осапчила, и что? Ну, даже польза, и пчелины мне там даже лечат. Что? Чего бояться-то? Зато я приду по России, где столько фитонцидов, там, столько полезных минералов, которые перешли, там, витаминов и так далее, веществ от цветов, от трав, и это все придет на мою кожу. А мы же и микроорганизмы, которые живут, там, в травке, в почве, Вообще-то, мы живем в скафандре живом, у нас, если мыть все время хлорочкой руки и все тело, то долго не проживешь, Потому что смоешь эту защиту, которая есть на коже, там порядка триллиона бактерий разных живет. Это наша живая защита, это первый эшелон иммунной системы нашей. И вакцины, которые там принимать, не поможет вот этой защите, да. Так я ее усилю, когда я возьму из земли тоже, что живет на, на коже. Вот еще То есть по каким-то образом его убил, может там в бане смылся, там, или в душе там, или там мылом, да. Так я снова это могу восстановить, да. Так что бояться, поэтому босая нога, и там босиком по вселенной. Если бы мог пойти, я пошел бы и по другим планетам босиком, да. Ну, конечно, там, к сожалению, другие условия, ну, поэтому это, это нельзя сделать. Ну, по земле там можно ходить босиком, да. От жирного мира потому что тот мир в котором мы сейчас живем идет тупик его у него максимум по технологическим причинам потому что тупиковые технологии и просто убьют биосферу там энергетика металлургия транспорт и так далее если таким он будет как сейчас есть то это два поколения но коронавирус вот эта пандемия вскрыла еще один фактор а Галила, который был не но он был, есть так называемая глубинная власть, глубинное там, можно сказать, правительство, да, есть глобалисты, либералы и так далее, которые избрали другой путь, другой путь, ну там я вот в своих тоже выступлениях говорю, это 5D, там, диджитализация, там, декарбонизация, деиндустриализация, депопуляция, десоциализация. Если они вот, реализуют свои планы, то нам а максимум осталось как цивилизация, ну, может быть, до 30-го года. Не долго. Не надо ждать двух поколений. 8 лет. Да, больше надо. Мы все будем оцифрованы, мы будем жить в виртуальном мире, больше лежать где-то на диване э, в помятых рваных э, джинсах, потому что на новые джинсы тебе не надо, ты же на улицу не выходишь. И стирать не надо, потому что вот тебя стирать только можно раз в месяц на стиральной машинке, потому что ты же много воды потратишь и энергии, да? И будешь в очках жить в том виртуальном мире, по-замечательном, и мечтать там о чем угодно. И потом потихоньку помрешь, не оставив потомство. Вот куда все ты идет. И тот прекрасный мир, который не описывают, это всего лишь фантазия. Мир будет совсем другим, вот таким, как я. Ну, это вкратце, грубо, конечно. Но они это да. все очень детализированно показывают в фильмах. Ну, они вот, показывают, есть... как Голливудские эти, красоту и так далее. Нет, есть, апокалипсис, не выжженная не... земля, там, роботы. Нет, нет они же, когда это фильмы, когда ведут, зовут туда, они же говорят о другом. Но, тем не менее, подспутно готовят же, нас же вот это, к этому. Зачем тебе свой дом? Ты будешь арендовать. Угу. Зачем тебе машина, если тебе надо ездить? Ты же будешь работать дома, потом тебе нет машины. Да зачем тебе такие хоромы? Ты же можешь вон, э, одевачки, жить на вилле, где-то на ложу на берегу. А потом в один а момент оказывается, ты? что у тебя ничего нету, и тебе просто говорят, иди к черту отсюда. И, и, и все. Да конечно, ты же вообще никто. Да ты сам как бомж. Кому он нужен, да? И когда он помирает, тот и замечает. Может, такие вот соседи по бомжатнику. Который еще брат, что он помер и место освободил. И э, все равно кому-то все это будет принадлежать, и понятно, кому-то. Так это понятно кому, и понятно, для чего это делается. Для чтобы просто власть на всем человечеством, превратив его в стадо да? в стадо баранов. И вот э, понимание того, что мы идем еще и туда, и индустрия, если будет так развиваться, тоже все это, туда же ведет, только с другого боку. Да? И получается, что вот этот вектор более страшный сейчас, то, что происходит, и он более краткосрочный. Поэтому я сейчас активно стал заниматься тем, чтобы противодействовать этому, и объяснять, что не надо туда идти, не надо ни в коем случае. Говоря о том, что мы можем по-другому развиваться, изменив не закрыв индустрию, а изменив ее. Не закрыв энергетику, а изменив ее, где отходом работы электростанции, Гликовой э, э, биоэлектростанции солнечной стать, там солнечной энергия, да, на бурых углях. Отходом ее будет гумус, отходом работы электростанции, на котором мы посадим сады и конечным отходом работы трансбод яблоки, виноград. Потрясающе. Да, да. С которым можем делать шампанского и потом выпить за бу светлое будущее, которое мы можем построить, а не зато будущее темное, это темные века еще более страшно, чем те века, которые были, вот куда нас ведут, да, под эти красивые лозунги и так далее, да. Изменить сельское хозяйство, оно должно быть органическим, у нас это есть, и на фермерском хозяйстве это показывает. И изменив а, проживание, без проблем можно каждую семью обеспечить домом. И садом, плюс участком 10-20 соток. И в доме, и на крыше, в оранжереях, и в теплицах, и это все здесь у меня продемонстрировано, на фермерском будет расти и пища здоровая, которая прокормит семью, живущую в доме. Какие, поэтому какая проблема с продовольствием? Она решаемая. Проблема с проживанием решаема. Проблема с транспортом решаема. Вот струнный транспорт, он не отнимает земли, он безопасный и так далее, он менее энергоемкий, он более эффективный. Проблема с транспортом решается. С, с проблемой не хватит там земли, нехватки земли, она тоже решается, какая нехватка земли. Если мы из-под фундамента дома э, землю переносим, если даже песок пустыни на крышу, обогщаем гумусом, который здесь же производится, в линейном городе, да, в линейного города, и садим сад. Значит, мы земли добавили плодородную, а не убавили. То есть это проживание, линейные города, увеличит продуктивность земель, увеличит... Качество земель, и увеличит площадь этих земель, они уменьшат, сами дома займут где-то одну двухсотую часть суши всего лишь, но они прокормят всех, кто там живет, это 10 миллиардов человек, без проблем, так давайте мы туда пойдем, а не туда, куда нас зовут, как Баранов, где лучше жить бы, там или вот здесь? Я думаю, что всем понятно. Ну так давайте, так я поэтому стал и говорить, стал сравнивать, раньше не сравнивал. Я считаю, что это невозможно, что такой путь невозможен. Это в принципе мы же все умные люди вроде. Вы имеете в виду вот этот вот путь, который предлагают нам сегодня? Да. Потому что я подумал, что это просто нужно быть идиотом, чтобы туда идти и звать туда. Но это же происходит. И это не в страшных снах происходит, не в блокбастерах там каких-то или фильмах там катастрофах это происходит реально в нашей жизни и большинство людей этого не видит Я даже говорю, да да хорошо да замечательно это замечательно так вот здесь как раз то что мы дел делаем это такая будет противодействовать и вот этому и действительно мы спасем планету и человечество своими технологиями получается что и год был не просто насыщенным, а знаковым и поворотным таким в судьбе технологии. Ну, переломным. переломным. да. Несмотря на трудности. Да. В первую очередь в моем сознании. Я же все веду вот это все. Я собрал инвесторов, я собрал компании, я дал технологию, да. Я не то, что я там люблю хвастаться, я-я-я, нет, ну не, вот так оно и есть по факту, а что мы должны говорить, что и я в данном случае. Поэтому в моем сознании тоже произошло вот это понимание, на каком переломном участке пути в будущее находится наша цивилизация. А я часто эта цивилизация. У меня есть семья, есть дети, у меня есть внуки. У них тоже будут дети и внуки. Я хочу, чтобы жили в мире, в котором я нарисовал, а не в мире, который вот нарисовали эти глобалисты и либералы. Конечно, люди сами будут выбирать, в каком мире им жить. Но я хотел бы, чтобы они выбрали тот мир, который я предлагаю, как инженер. Не как человек, который зарабатывает деньги, не как человек, который хочет быть, управлять миром. Да? Имеет там пять яхт, не знаю, три острова, я не знаю, там, боингов десяток и так далее. А это же глубинное государство, так вот элита, она же для этого, чтобы сохранить свою власть и преумолеть свои богатства. Да? Они же, всего через хотят превратить в стадо баранов. Да? У меня же совсем другие цели, я же не для себя это делаю, не для своего блага. Для людей, для человечества. Я не собираюсь этим управлять, оно само будет это существовать. Оно должно самоуправляться. Потому что линейные города, кластеры – это будут как общины, где каждый из них может жить ну, по своим законам, образно говоря. По своим может собраться круг интересов. Вот, да? И, там, не знаю, по каким-то религиозным мотивам, или там, я не знаю, там... Или люди искусства могут собраться, или там физики, или лирики, или так далее, или там еще какие-то интересы Так ради бога, живите общины по своим правилам. Ну, естественно, не нарушая законов в стране, в которой ты живешь. — Кстати, интересно, только что подумал, вот вас часто сравнивают с одним американским визионером, наверное, не будем называть фамилии, — Ну, лично довольно известна. — Ну, так, ну, ну, так ну, еще. — Я Ивана Маска, который недавно объявил себя технокоролем. Он, вроде как он даже такую официальную должность в компании Тесла да, а, да. занял. А, так вот, разница какая? Король — это как атрибут власти, Конечно. атрибут того, что мне принадлежит. Я монарх, я суверен. И инженер. Кажется, вроде как, нескромно. Но если сравнивать, то получается, что очень скромно, предельно скромно. Потому что инженер — это просто тот, кто обслуживает потребности человечества, по большому счету. Ну, какой-то группы людей. Тот, кто создает инструменты для того, чтобы людям жилось э, легче. Да, и поэтому я инженер нового мира, не старого мира. И мне создают технологии, которые приведут в новый мир. Более правильный, более человечный, где для человека будет место. Вот в том мире, куда и ведут, он ведет этот технокороль, там нормальному человеку лучше не быть в этом мире. Ну и мы видим, вот, исходя из того, что мы сегодня с вами вот, обсудили, что успели за этот короткий промежуток времени обсудить, что это не просто некий новый мир э, дивный, абстрактный, да, что это новый мир, который уже сегодня создается. И мы есть. можем показать его, каждому может приехать и убедиться в том, что он есть. И теперь у нас э, появились новые проекты, мы про по получили опыт сертификации, в принципе, дальше будет только, только лучше. Только лучше. Я думаю вот следующий год будет лучше в нашей жизни этот год так что наступающий новый год спасибо спасибо!